Всем привет! С вами Аня. Сегодня поговорим о том, как выбрать безопасные средства для уборки и как разобраться в маркировках бытовой химии. Идеальное средство должно быть абсолютно безопасным для человека, для животных и для окружающей среды. Но не просто так мы прячем от детей все эти баночки и бутылочки на верхней полке. А если чем-нибудь таким помыть раковину без перчаток, можно лишиться кожи на руках или даже рук. Что входит в состав привычных средств для уборки и чем можно заменить вредные компоненты? Давайте смотреть. ПАВ это те самые вещества, которые удаляют жиры, и грязь и глубоко проникают в структуру тканей. И пена, как в рекламе. Но ионогенные ПАВ вредны для окружающей среды и нашего здоровья. Они могут накапливаться в организме человека в опасной концентрации. А еще они снижают поверхность натяжения воды. В конечном итоге это вредит океану, его флоре и фауне, потому что показатели удерживания СО2 и кислорода в массе воды тоже снижаются. В общем, от ионогенных ПАВ лучше отказаться. Заменить их можно на неионогенные, они отлично работают даже в холодной воде, даже в небольшой концентрации, и жесткая вода им тоже чем. Одно из таких безопасных веществ – сапонин, его получают из мыльнянки и стиральных орешков. Еще есть сахарный алкил-полиглюкозит. его добывают из кукурузы, сахарного тростника и кокосового ореха. Это биоразлагаемое вещество, которое не вызывает никаких аллергических реакций. Именно эти ПАВ используют в производстве натуральных средств для уборки и стирки. Если в средстве есть фосфаты, оно лучше справляется с грязью и смягчает воду. Но окружающей среде наносит огромный вред. Из-за содержащих фосфор веществ происходит овтрофикация водоемов. Это когда растительность в них развивается слишком интенсивно и не успевает разлагаться. При разложении они выделяют метан, сероводород и аммиак. Качество воды становится хуже, разрушаются флора и фауна. Даже если в составе средства не указаны фосфаты, они могут маскироваться под эти вещества. Старайтесь пользоваться средствами с природными мгчителями воды. На упаковке их могут обозначить как цеолиты или поликарбоксилаты. Они легче вмываются при полоскании и не вызывают аллергических реакций. Если не получается найти стиральный порошок без фосфатов, выбирайте тот, в котором содержание этого вещества менее 5%. На пачке так и должно быть написано. Помните этот запах? Заходишь в подъезд, а там... Хлоросодержащие средства действительно хорошо выводят пятна, ими легко отдрать до блеска сантехнику, но все-таки хлор в составе бытовой химии опасен. Его соединения накапливаются в организме и вызывают токсические нарушения. Поэтому лучше заменить его чем-нибудь менее вредным. Используйте дезинфицирующее средство на основе соды или мраморной крошки. Замените хлоросодержащий отбеливатель на кислородосодержащий. Его действующее вещество – атомарный кислород. Это безопасно. Когда покупаете бытовую химию, изучайте состав и избегайте токсичных веществ. Например, аммиака. Он входит в состав средств для мытья стекол. В различных аэрозолях могут содержаться диетилен-гликоль, нефтяные растворители, перхлоротилен. Такие спреи не берите и другим брать не давайте. Опасайтесь формальдегида. Он часто входит в состав средств для мытья посуды и чистки ковров. И поаккуратнее с растворителями. Если в составе есть бутилциллозольф, держитесь от этого средства подальше. Сейчас в магазинах полно эко- и биопродукций для уборки дома, но как понять, какая маркировка подтверждает безопасный состав средства? Ищите на упаковках вот такие значки. Это международно признанная эко-маркировка. Помимо международных гарантов качества есть и российская. Вот она. Все эти значки относятся к эко-маркировке первого типа, которым можно доверять. Если на упаковке написано «эко» или «био», но нет соответствующей маркировки, не верьте, никакое это не «био». Ну и напоследок несколько советов, как сделать уборку в доме наиболее безвредной для вас и для окружающей среды Во-первых, сократите само количество средств Вполне можно обойтись без кондиционера для пола или порошка для голубого белья в желтый цветок Производители будут убеждать вас в обратном, но вы не верьте Во-вторых, не превышайте указанную дозировку, особенно если пользуетесь концентратом Понятно, что сложно отказаться от всех этих чудесных средств в ярких банках, которые обещают нам свежесть, чистоту и погоду в доме. Но вы только посмотрите, чем можно их заменить и сделать свою уборку экологичной и экономичной. Например, пара столовых ложек перекиси водорода и столько же нашатырного спирта легко заменит отбеливатель. Для ручной стирки хорошо подойдет хозяйственное мыло, натертое на крупной терке. В качестве освежителя воздуха можно использовать пропитанные любым эфирным маслом ватные шарики или древесные опилки. Для мытья посуды попробуйте горчичный порошок. Он отлично отмывает жир и избавляет от запаха. Уксус подойдет для удаления восковых пятен, для дезинфекции, очистки плитки, кафеля и стекла. Только проветрите помещение после уборки. Кстати, бытовая химия может вредить природе уже на стадии производства. Недобросовестные предприятия сбрасывают опасные отходы в водоемы, отравляя воду и живущих в ней существ. Поддерживая социально ответственных производителей, мы повышаем спрос на экологичную бытовую химию и стимулируем производство именно безопасных средств. Когда выбираете средства, смотрите на то, из чего сделана упаковка. Лучше всего покупать на развес или в картонной упаковке, которую потом можно сдать на переработку. Всем экологичные уборки, спасибо за внимание и пока!